Привет всем, меня зовут Ненат, я являюсь техническим специалистом компании Ego3D Россия, и сегодня а, нам выпала уникальная возможность а, посмотреть а, нового принтера компании Ultimaker, а, двухэкструдерный Ultimaker 3. К как а, вот эта коробка а, самого принтера, а, как а можно заметить, а, дизайн коробки и размеры не изменились, а, вес примерно 15,5 килограмм данного принтера а, спереди а, написано ultimaker 3 а, сверху находится серийный номер принтера но не будем а, долго откладывать можно начать а, распаковка данного принтера открываем коробку и первое что мы видим а, две катушки пластика в комплекте идут катушки серебристого пла и водорастворимый пва диаметром 285 миллиметров а, в комплекте со всеми принтерами Идет тестовая двухцветная модель, напечатанная на данном принтере на заводе. Внимаем принтер. Далее мы снимаем верхний пенопласт и находим коробку с аксессуарами. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Первое – короткая пошаговая инструкция для настройки принтера, а также калибровки стола, калибровочная карта, два вида печатающих картриджей, один типа АА для стандартных материалов, как ПЛАА-БС, и второй ББ для печати поддержек из ПВА. Анодированное стекло для усиленной адгезии верхней поверхности. ЛАН-кабель, держатель для двух катушек с встроенной МФС-системой для обмена данными между держателем и катушками. Также находится два типа смазок для направляющих, клей-карандаш, блок питания и отвертка. Ну, избавляемся от оставшихся э, пенопластик защитных панелей и давайте посмотрим на сам принтер. Во-первых, печатающая головка получила совершенно новый дизайн, который больше напоминает НЛО. Во-вторых, отсутствует гофрированная сетка с проводами, которая заменя кабель. Теперь, порт для SD-карты заменен на более привычный USB, также печатный стол теперь имеет ребра жесткости, что хорошо видно по изогнутой части спереди стола, что дает большую стабильность и отсутствие вибраций во время печати. Ultimaker 3 оборудован камерой, которая позволит вам удаленно следить за процессом печати в реальном времени. Перед включением принтера требуется поставить держатель катушки и подключить NFS кабель в плату, он расположен под принтером во входе, обозначенным как NFC-порт. Следующий шаг это удалить хомут, который держит печатающую головку, но чтобы уберечь ее от повреждений при перевозке. Затем мы удаляем синий скотч и открываем переднюю крышку печатающей головки. Вставляем картридж типа BB для печати поддержи ну и закрываем крышку. Открываем зажимы, оставляем стекло в пазы. Обратите внимание, что стекло должно быть расположено нужной стороной, на которой сверху наклеена желтая наклейка. Но далее мы подключаем блок питания и включаем сам принтер. При включении можно заметить, что появляется меню первоначальных настроек. Для начала принтер нам предлагает выбрать э, язык системы. Предлагается 5 языков. Далее нам предлагается пройти несколько шагов настроек принтера. Настроить Wi-Fi и LAN подключения, настройка картриджа и загрузить пластик э, в принтер. Загружаем пластик и как только видно, что филамент дошел до трубки, нажимаем продолжить и принтер начинает. Нагрев картриджа до ПЛА, а потом и до ПЛА. Э, в куро изначально выбираем правильные профили. Очень удобно, что тут уже есть преднастроенные профили для печати. Параметры для двойной экструзии, толщину слоя, скорость печати, заполнение. Очень важно при использовании двойной экструзии включить опцию «Башня», которая используется для прогона пластика и очистки сопов при переключении экструдеров. Записываем подготовленную модель на USB накопитель, вставляем в принтер и запускаем печать. Отличительной особенностью принтера является подъемный механизм второго картриджа, который позволяет убрать сопло, когда оно неактивно. Чтобы избавиться от поддержек, модель требуется опустить в воду до полного их растворения. Как только поддержки растворятся, можно вытаскивать модель. Давайте посмотрим на само изделие. Модель вышла гладкой, с хорошей адгезией слоев. Благодаря поддержкам стенки получились правильную геометрии. Ultimaker 3 приятно удивляет своей уникальной технологией – системой двойной экструзии. широким набором функций, удобством использования и прекрасным дизайном. С вами был я, Нина Дмитрович, главный технический инженер Айго 3 d России.